Сегодня 10 января 2020 года Улица Кусковская, дом 20А, бизнес-центр Я готовлюсь к восхождению на пятый этаж Для того, чтобы осуществить возврат денег за неудачно купленные ходунки пакете. выглядит я их собрала они ходят ходуном то есть даже в жестком положении эта конструкция шатается не из-за того что пол неровный Доставайте. Алло. Алло. А, да. вас слушаю Да, из отдела рекламации и сказали ввести вам. Так, ну, посмотрите, еще очень важный момент. Я когда их купала, я отцарапала палец. Видите, вот здесь, вот здесь. Очень острая, очень. Вот. Видите, вот так. Это недопустимо. А что это? Они шатаются. Видите, вправо, влево, вправо, влево. Человек встает первый раз. Постели после длительного лежания. И у него голова кружится. Главное, ага, тут все. Так, это вот инструкция. А это накладная. Все. или директора номер магазина тут есть Без доставки. Ага, почему без доставки? Почему без доста... Это вы мне за доставку должны? Сумма, только за Нет, подождите, это присвоение денег за неоказанную услугу. Позвоните. Сейчас двадцать. Может быть вы позвоните пока, у меня денег нет, нет на телефоне. Позвоните. Почему вы я должна куда-то звонить? Вы с ними позвоним, позвоните, пожалуйста. Позвоните. Да. Секундочку, приобрел в нашем позвоните. магазине. Знаменование ходунки. Какая там цена написана? 1590. Нет, 1700 я платила с чем-то. 1700. 1790. Я могу переврать. 1790. 1790. Я не знаю. Люфт. Я пишу во всех соединениях конструкции. 328 перезвони, пожалуйста, вот клец 328. Плюс во всех соединениях конструкции. Так, острые да. края. Слышь? Металл... Там ходунки. Да. Вот. А -а -а -а. Но мы возвращаем деньги только за сами ходунки. Почему мы так возвращаем? Вот поговорить с ней, объясни деньги. 1753 рубля. 53. Они ничего не шатают, они все такие, такие есть. Значит, надо было предупреждать, что они все шатаются. Нет, я ей верну, но я ей верну сумму, то, что только за ходунки. Или как? Вы поговорите с ней решительно. Давай, давай. а мне сейчас перезвонит, да? 20 копеек тут нет то что пробито, то и надо возвращать понимаете кассовый чек номер Значит, я же не вру я не, вам... говорю, вы их, я не знаю я, с вас их не 20 я не знаю я не знаю понимаете я не знаю я пишу только то что в документе вот документ для меня главный А наименование у вас магазина, как тут у нас, что это, ИП Гаврюсев, правильно? ИП Гаврюсев. Алло. Здравствуйте. Да. Ничего нет, нет, не, не вернули. Я заполнила только заявление, и почему-то возник спор. С меня хотят удержать денежную сумму за что-то. Я вот заплатила 1753 рубля, а согласно чеку кассовому еще 20 копеек. А с меня удерживают какую-то сумму и хотят вернуть что-то меньше. Вот и вся история. Почему? 1500 нет, не так. Нет, нет, нет, что вы, что вы? Цена ходунков 1590. Вот здесь написано, во-первых, у меня никакой скидки не было, я никакого купона как не, не имею. Секундочку, у, вас 2 у меня... Скидка. Подождите, у вас... нет. У меня цена. У меня надбавка. Надбавка 1753 рубля. Я твердо знаю, сколько я платила. У вас два процента была скидка. Я не знаю, какая скидка. У меня нет вот. никакого скидочного купона. Это ни на чем не основано. Вот я платила цена. полную стоимость. 1753 рубля. Я заплатила. Все, вот, прошу мне вернуть эти деньги. Кроме. Нет, кроме того, мне еще нужна надбавка за то, что я 200 рублей потратила сюда на дорогу. Я еду из Раменского района Московской области. Поэтому здесь вам нужно тоже добавить мне за возврат. Нет, иначе я вам скажу проще. Я сейчас... Секундочку, простите. Ага, значит, вы зарабатываете на некачественном товаре. Я бы тоже, наверное... Простите, пожалуйста, как вас зовут? Любовь. А отчество есть у вас? Любовь Николаевна, меня зовут Виктория Юрьевна. Так вот, я вам хочу сказать, Любовь Николаевна, я не привыкла решать вопросы путем криков, споров и так далее. Любовь Николаевна, вот Поймите, пожалуйста, спасибо, я тоже не кричу на вас. Я только хочу сказать одно. У нас у каждого есть родственники. И не дай бог, если с кем-то случится беда, сломал ногу. И вот этот вот товар, вот этот ходунок, я должна человеку дать для того, чтобы он вчера встал с постели первый раз, понимаете? У человека кружится голова. Ходунки шатаются, шатаются, ходят ходуном. Я сама боюсь ими пользоваться, это небезопасно. Я не хочу, чтобы с моей руки человек получил ухудшение состояния здоровья. Поэтому я приехала и прошу вернуть. Первое. Второе. У человека очень маленькая пенсия. И каждая копейка на счету. Поэтому я не могу с моей подачи, чтобы человек понес убыток. Вы понимаете? Я и так потратила деньги на то, чтобы купить билет этот на электричку. И в прошлый раз, и сейчас. У меня нет скидки на проезд. Я не пенсионерка. Поэтому я ничего не могу. Я оказалась в тяжелой ситуации. И я не могу компенсировать ничего человеку. Понимаете? И приехать и вернуть деньги сполна. Я не могу. Вот что. И я не смогу объяснить о том, что здесь у вас удерживается за что-то, потому что это нелогично. Я инженер-химик, технолог. У меня логика железная. И тот человек, который пострадал, он тоже лог логическое мышление имеет. Поэтому я не могу ничего сделать. Вы поймите, пожалуйста, прошу вернуть мне деньги полностью. Так. Угу. <связывающие> угу. Нет. hmm простите но я же не пользовалась доставкой на дом я не пользовалась этой услугой я сама лично приехала потратила свой выходной потратила деньги 200 рублей туда 200 рублей обратно я потратила деньги 400 рублей у меня уже надбавка к этому к этому ходунку за что я должна заплатить еще свыше 195 рублей объясните я же не брала где-то э, с доставкой на дом никто не приезжал на машине никто ничего не привозил не разгружал даже на первые никто ничего не опустил я на пятый этаж лезла без лифта Восьмого числа лифт не работал понимаете за что я заплатила 195 рублей да да да да вы знаете я бы с вами согласилась если бы мне не пришлось приезжать сегодня второй раз Поймите, что 200 рублей туда, 200 рублей обратно. Сегодня опять 200 рублей туда. И еще будет 200 рублей обратно. И еще 195 рублей. Я потеряла тысячу рублей? За что? Я не получила. Нет, с меня уже взяли железная дорога. Как же железная дорога? Давайте тогда вы мне купите билет на железную дорогу. И все. И я тогда буду в порядке. Не знаю, а в чей карман ушли 195 рублей мои? За доставку сюда. Почему доставили бракованный товар? Бракованный. Ну, почему мне доставили бракованный товар? Я вам поменяю на другой, это не бракованный Давайте товар. другой товар, давайте. точно такой же будет. Нет, она говорит, что точно такой Значит, у вас целая партия бракованных товара, И вы зарабатываете только на том, что люди привозят. Нет, они шатаются вправо-влево. Вы же не видели. А потом... Подождите, а почему острый обзол, от которого можно ободраться в этих отверстиях металлически, Для того, чтобы металлическое отверстие не имело острых краев, делается фаска. Я инженер, я знаю, фаска – простое дело. Почему этого нет? Вот, тогда обратитесь к производителю, скажите, что у вас нужно делать фаску, а за это человек поплатился вот так. Поэтому нужно, чтобы вы мне вернули сполна деньги. Понимаете? Я иначе не могу прийти и отчитаться. Как нет? Я понимаю вас. Я вас понимаю. Тогда у меня... Да. Я бы заплатила и 500 рублей, и 600 рублей заплатила бы курьерскую доставку, если бы мне привезли качественный товар. Вот так. Понимаете меня? Мне нужна качественная услуга. Качественная. Ключевое слово «качество». А тут нет. Вот и примите претензии. Нет, вы обязаны уведомить об этом производителя. Обязаны. Вот и хорошо. Я прошу, я прошу... Нет, значит, не надо. Все, давайте сделаем следующим образом. Я согласна. Давайте мне, пожалуйста... 1558 рублей 20 копеек, а я сейчас записалась на прием в Роспотребнадзор, я приду туда с этим товаром. Хорошо? С этим вопросом. Давайте. Все. Тогда тысяча. Вашему начальнику обойдется дороже. Вы учтите, что 200 рублей – это значительно дороже будет в Роспотребнадзоре стоить. Вы согласны? Я вам вы можете... Да. Хочу. Хочу. да, Да-да-да. Спасибо. Вам... Спасибо. Спасибо. Давайте. Вот так. Она сказала, что придет и принесет мне 200 рублей из своего кармана. Давайте пока отсчитывать 1558 то, что у вас тут есть. Вы исправьте заявление? Нет. Она же принесет из и своего кармана. Не? Это ее проблема. Вы мне пишите. Нет. Я пишу Очень только не один не раз в жизни. Там, там исправьте? Нет. Ну Нет. И я ничего не дам, пока вы не исправитесь. Пусть она придет и принесет. И справьте, я я буду ждать ее. Я ее и буду сумма. ждать. Подождите. Что я должна... Я да, получу только... Ровно столько, посмотрите, сколько я... Что? я вам Давайте, да. Смотреть. да. Так, и что у меня здесь? Снова? смотрите, я вам дала новое. Да, они также шатаются. А вот здесь они эти отверстия. Они отверстия точно такие же. Посмотрите, какие острые. Посмотрите, я вот. Не вижу, торчат Нет, острых. ну вы на ощупь чувствуете. Я, вам, я специально посмотрела. Вот. Здесь я не вижу. Как же вы, ну вы не видите, а на ощупь есть. Вот оно, а заусенцы. Острые, заусенцы. Давайте прекратим Да. Давайте. Я ее жду, короче. Простите, а это вы руководитель? Нет? Нет? А не Знаете что? Вот подождите, не упокойте, пожалуйста. Вот мне выдали. А где это моя, это, э, вот он, вот этот мой экземпляр. Он, во-первых, был без вот этого вот этого. Во-вторых, ну вот видите, здесь. Такая вот упаковка пузырчатая пленка. А они в, в коробках идут, их по несколько да. штук идет. Вот это моя, то, что я купила 8 числа, было в таком виде. Теперь дальше. Вот вы мужчина, вы лучше разбираетесь в технике, чем я. Вы можете посмотреть. Вот видите, вот даже на ощупь очень острые края. То есть человек может. Сюда вставляется, для перехода. Специально. Это понятно, но когда человек берет. Понимаете, тем более больные. Их никто ничего не делал, это как заводы идут. Вот, на завод технологии. надо написать. Технологически есть технологии, чтобы эти заусенцы убирать. Это, это точно 21 -й. век. Второе, если их открыть, они шатаются взад-вперед. Даже если мы поставим жесткую конструкцию, это будет очень шатко. Где они шатаются? Вот так, вправо-влево. Вот так? Нет. Вы поставьте вот так. О, Во, видите как? Во! Укрепление вот же у вас здесь, они все ходунки так будут. Нет, но ну они вправо-влево шатаются, ну они, видите? Они все будут. А, у это очень плохо. У, у, у вас же здесь, ну, Это очень плохо. У человека <плес> головокружение. я с вами Очень да. приятно. Вот. Вот. Вот. Всё. вот вам, пожалуйста. Справьте Я ничего не буду Это ее личные деньги. Избравьте. Это личные, вы здесь исправьте. Я такой же пенсионер, давайте по поводу пенсии спорить не будем. У вас же отчетность не сойдется. Ну, ну, Я из кассы возвращаю да, то, что нужно. Да. А то, что она вам и возвращает, сможете, это ее личные деньги. Поэтому я вам говорю, исправьте здесь, зачеркните вот эту вот. Здесь зачеркните, и вот здесь вот напишите вот эту вот сумму. 1558. Вот здесь вот зачеркните. Ну да, да, ладно, так пускай будет. Всегда возврат идет зачеркните. за товар. За дополнительные услуги никогда не и, и вот не здесь не вот встречают. это еще. И вот здесь у суммы вот, пропишите. 1558, 20. 20. 53. Да. Тысяча пятьсот. Шесот Спасибо Дай бог, чтобы ни у кого больше не было таких проблем. Надо с ними бороться. А вот для чего у вас такое пильное дерево? Ну что символизирует? До свидания.